На чем строится защита? На истине. Свидетель не сказал, что адвокат собирал. Адвокат собирал. Что адвокат собирал да, свидетелей и брал с них признаки. Ваша честь, возражаю. Мы все вместе могли подпишать. Собер... Свер... А почему вы голословите? я не понимаю. Свидетель не сказал, что адвокат собирал. Извиняюсь, может, честь. Свидетель <сосы> ответил, я что да, собирал. Вон. Ну, как собирал, а, вот. просто позвонили, вызвали, все вместе. Несколько раз предупредил данного свидетеля об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Я считаю, что у данного свидетеля оказывалось давление со стороны защиты. Я хочу выяснить эти вопросы. И вы все равно пошли давать объяснение? Да. Почему? Или зачем? У вас достаточно э, доброжелательное отношение сколько вы только бандитарным. Да? А знаете ли вы защитника Ольги Владимировны? Да, он показания. Он адвокат подсудимой в ее защиту. То есть вы встречались один раз, да? Да. Скажите, вы где встречались с Мы на нейтральной территории. Дома встречались с Ольгой Владимировной. Дома у подсудимой? На кухне. Дверь была закрыта. Чтобы мы вдвоем были. Прошу вопросы снять. Свидетель обвинения был повторно опрошен адвокатом после допроса следователем. Я считаю, что на данного свидетеля было оказано давление. Защитник Чепчево предупреждает об уголовной ответственности данного свидетеля, что законом прямо запрещено. Об обычные рабочие моменты, все мы работали. По сути, опрос имеет все признаки допроса. Кстати, Чепчеву бывший старший помощник прокурора, он прекрасно знает это все. Можно усмотреть признаки состава преступления, вмешательства в деятельность следователя. По 6 месяцев ареста. Лещинская прокурор тоже была в шоке, она тоже ничего не знала об этом. Все было в рамках правового поля, все было по закону. Ну, твои проблемы. На строится защита? На кухне. Хорошо, изучим. Благодарствую. Всем привет! 13 апреля 2023 года в 14.30 состоялось 9 заседание по резонансному уголовному делу по части 1 статьи 110 КРФ. Это доведение до самоубийства в отношении бывшей старшей медсестры травм центра города Сургут Матвичу Кольга. В ходе допроса свидетеля 15 Назарова выяснилось, что 21 января 2022 года она была допрошена следователем в качестве свидетеля. и спустя 9 месяцев 24 октября 2022 года ее опросил адвокат подсудимый чипчеву вдвоем на кухне за закрытой дверью в доме подсудимый матвичук адвокат потерпевшего кротова задавала вопросы и называла фамилии бандаренко коломец шманденко то есть я предполагаю что адвокат хотела выяснить допрашивал опрашивал ли Чепчиву их тоже Далее Назарова заявила, что и другие сотрудники Трансцентра ходили на опрос к Чепчеву. Наверное, туда же на кухню и На втором заседании 20 февраля 2023 года, насколько я помню, было оглашено ходатайство о приобщении опросов. Ну, я так предполагаю, данный опрос оформляется на бумаге, состоит из нескольких листов. Ну и, скорее всего, я предполагаю, что в данных опросах была статья 307 УК РФ «Дача заведомо ложных показаний» по которой предусмотрена ответственность до пяти лет. И я так предполагаю, скорее всего, с них это подписку взяли. На кухне у подсудимой за закрытой дверью. Я нашел образец адвокатского вопроса на сайте адвокатского бюро Москов Legal. И тут вот ну, примерный образец. И единственное, что я нашел, тут идет разъяснение 51 статьи Конституции РФ части 4 статьи 5 УПК РФ и предупреждается о том, что показания могут быть использованы в качестве доказательств. А также разъясняется, что в соответствии с ФЗ об адвокатской деятельности и адвокатуре РФ опрашиваемый вправе отказаться от ответов на вопросы адвоката. Не знаю, есть там такие подписи, нет? То есть, по сути, опрос имеет все признаки допроса. После этого Чепчива несколько раз заявлял, что не предупреждал об уголовной ответственности, а разъяснял права. И что Кротова голословит, ну не знаю, мне кажется, настолько серьезный адвокат, как Кротова, не будет голословить. Кстати, Чепчево, бывший старший помощник прокурора, то есть по сути являлся гособвинителем и, либо госзащитником. Он прекрасно знает это все. У него есть юридическое образование, у него, у него есть адвокатский статус и образование адвоката, и опыт работы помощником прокурора. Ну, то есть, вот если свидетель был допрошен в качестве свидетеля уже привлечен в качестве свидетеля, то его, по идее, никто не имеет права опрашивать или допрашивать. Тем более по подписку о, об уголовной ответственности. То есть, в действиях ЧПЧО можно усмотреть признаки состава преступлений, предусмотренного на части второй статьи 294 УК РФ, это вмешательство в деятельность следователя. Там предусмотрено до 6 месяцев ареста. Напомню, что многократность – это один из прямых доказательств умысла. Нашел в интернете, что адвокат, выступающий в качестве защитника, проводит опрос, фиксирует полученные сведения, затем заявляет перед органами дознания следствия, ходатайства о допросе лица, опрошенного ранее. То есть, допустим, кого-то нашел адвокат, что-то ему стало известно, он его опрашивает а потом э, не допрашивает, а именно опрашивает. И потом э, пишет ходатайство следователю, чтобы следователь допросил. Вот он, круг лиц. Суд, прокурор, следователь, дознаватель. Чтобы они допросили, как процессуально независимые лица. А адвокат, э, ну он, конечно, тоже может быть независимым, если он не участвует в деле. А тут чепчево, он именно адвокат подсудимый. А средства фиксации опроса, протокол, акт опроса, он прикладывает к данному ходатайству. но ну, это обычно вот так происходит. А Чепчеву, получается, после допроса следователем опросил со всеми признаками допроса предположительно несколько свидетелей и сразу просил приобщить как доказательство к, к уголовному делу. И насколько я понял, это мое оценочное суждение, он не просил их допросить следователем или судом, просто приобщить. И следователь Следственного комитета Магомедов приобщил эти опросы, в кавычках допросы. Ни один свидетель об этом не заявил, начальник Следственного комитета Ермолаев ничего не заметил, прокурор города Сургут Балин ничего не заметил, судья Троиновский тоже ничего не заметил, он был в шоке. Лещинская прокурор тоже была в шоке, предполагаю, что она тоже ничего не знала об этом. А не... Я не знал, куда камеру направить, Я... а... там Чепчев начал что-то вставать, руками махать перебивать адвоката кротова прокурор там что-то прям совсем ее но ну, увидите на видео судья вообще замолчал не делал замечания чепчеву что он перебивает адвоката и тоже я так понял был в шоке потому что просто сидел бездействовал не знал что делать и только адвокат потерпевшего кротова обратила на это все внимание Интересная реакция у Чепчева была. Он сразу сбился со счета и назвал лист дела 22 из 10 тома. Несколько раз он сказал, 10 том. Хотя, якобы, судья Трайновский указал ему, что вы что, какой 10 У нас всего 7 томов в материалах дела. Чепчев вставал, повышал голос, говорил, не вставая, одновременно со свидетелем и с адвокатом потерпевшего, на замечания не прибивать, не реагировал, искал что-то в планшете, кому-то писал, кому-то звонил. В общем, смотрим. Здравствуйте, начался первый процесс, как вы считаете ваши, так скажем, шансы? Мои шансы работать, да. во благо подзащитной, мои шансы. Начала строиться защита? На кухне. Хорошо, изучен. Благодарствую. Пожалуйста, мне Нет Итак, вы приглашены в качестве лидера в оборудовании уголовного отдела по обвинению мировых учебов в обслуживании преступлений пересмотренного числа 1 ст. 50 Уголовного кодекса Российской Федерации. Итак, у нас ваш личность. Назовите, пожалуйста, вашего имени и мистерождения. Назарова Слава. Зарегистрирована в дежурной среде. Образование. Министра работы. Суйгуско-травматологическая больница, отделение анестезиологии и аниматологии, номер два, медсестра, анестезист. И образование на же... Это причность вашего установлены на России вам права, в в самого, и Итак, права и обязанности судебных заседание. Соответственно, статья пятьдесят первая Конституция Российской Федерации никто не обязан свидетельствовать в себя самого социупруга и близких, только выделяют федеральный закона. Так, вам ваши права и обязаны принять? Да, понятно. Вот, да, Скажите, пожалуйста, знаете ли вы на плечу и, и, и подсудимый и потерпевшего, потому что мы он что у нас есть? Да, <сёк> знаю. Знаете? А в родственных отношениях с указанными лицами не состоите? Нет, не состою. Не отношения? Нет. Не имеется. Скажите, пожалуйста, в целом отношения, то есть рабочие, дружеские, можете пояснить? С подсудимой? рабочие отношения. А с потерпевшим? Ну, так как... Муж, коллеги. Благодарю. Mm -hmm. Итак, э, в таком случае, мы предупреждаем вашу задачу для этого можно показать, и вы показания следить в инфляции в 2017-2017 в СССР, в СССР, в СССР. понятно? Да, понятно. Вы делали, пожалуйста, в подписку с детьми на слово. Спасибо. Скажите, когда вы работаете? 2 февраля 2007 года. Всегда в этом отделении? Да, всегда в этом отделении. Да? Нет, До 2009 года работала палатной медсестой, с 2009 года перевели в анестезиологию. А Вы непосредственно участвуете в операциях или также в палате? Ну На данный момент анестезистка в операционной, а также когда 21 год, в основном работать, работать в палате. И персональный в палате. Да. Или... И сейчас, если, допустим, получается, что некому работать, заболели сотрудники или что-то, просят выйти в палату. Я с ними, да? Весь люди вы потом работали. Как можете ее характеризовать? Mm -hmm. Ну, как руководитель строгая, требовательная, справедливая, любит свою работу. При, когда она работала, значит, требовалось, чтобы пациенты были все в идеальном состоянии. К нам, чтобы требования были, чтобы мы соответствовали внешнему виду. Ну, без ногтей, в шапочке, в маске. Была требовательная по к нам, к пациентам. Угу. А как ее требовательность проявлялась? Ну, в работе, чтобы в рабочем все, все, что должно выполнять, все по санкреду выполняли. Угу. Познавляла себя а, грубое отношение к сотрудникам, помещение а, волос, скоплений? Оскорблений не было, но повысить волосы могла наругать. Это рабочие моменты были. Я не считала, что это грубости. А личный сотрудник либо это было а, происходило лично. лично? Нет. Ну, могла просто повысить волосы наругать. А лично, лично я не слышала. Ну, на в виду или это вот непосредственно конкретно ну, Нет, на планерках. Ну, просто да. повысить голос, поругать нас. Пусть она пошла в операционную, что-то мы не сделали. Да. Рабочие моменты. Да. У -у -у. А можно было, Светлычу, решить какие-то рабочие моменты? Поменяться трафики? Да, можно. что-то подмениться да, да, можно. Я уже полтора года с декрета. Она ждала на уступке. Ну, это было очень редко, но ну, бывало поменяться. А да, вы Нет. А, Елена Чемовет, вы этого знаете? Да. Как можете ее подозревать? Работали вместе, да? Мы работали вместе, да. Она отзывчивая, добрая, грамотная очень была медсестра. Всегда можно подойти с любым вопросом к ней. Она подскажет. Также, также поменяться можно было с ней, но проблем с ней не было. А в честь как-то нерабочая тема, что про личную жизнь тут рассказывала, про семейные соотношения? Ну, она особо не делилась. Особо она не делилась. До определенный момент она всегда уважительно к мужу относилась. Всегда она всегда с ним. Ну, про него очень хорошо отзывалась, про дочку. Mm -hmm. Проблем давно не было, да, получается? Он ну, до определенного, вот, до вот, августа месяца, летний период, 2021 вот, 21 -го года. А что ну вот, когда вот мы работали, была пандемия, так вот мы, мы работали в палате, тоже без выходных. Также я работала без выходных. Что вот дома, что муж ну, ругался, что вот столько смен. Пришла, даже со слезами, что просто в семье вот назревал скандал. Mm -hmm. вот, Личных смен. Уже ребенок маленький, он не с кем оставлять. Не да? Mm -hmm. Mm -hmm. А родственники на отец, где ну, я знаю, что у них, у мужа ее были вот но они не оставляли ребенка с ней. И а, Жанна как-то пыталась решить этот вопрос с графиком? Смотри, Ну, она подходила, но мы не присутствовали, это было. к ней подходила индивидуально. Подходила, и получилось, у меня получилось что-то поменяться, как-то что-то сделать? Там, знаете, поменяться ей было и не с кем, в принципе. Почему? Потому что была разгар пандемии, в палате очень много болели, и мы без выходных работали. Uh -huh. На тот момент в палате она и я работали. Мы работали день, ночь, отцепной, там невозможно просто было поменяться. Uh -huh. Скажите, у Матвичу Крышна как какие были отцены? Раб рабочие. Рабочие. Какая-то конфликтная ситуация была вот в тот период? Я не видела, не присутствовала. Не присутствовала. Какое-то слово как-то мне ее выделяла в позитивном или негативном планике? Нет. Относилась как, как, как ко всем? Да, получается. ко всем. Какие-то конфликты повторишь, я думаю, конфликты конфликт или какой-то был в связи с тем, что ситуация такая в августе 2021 года возникла из-за графика из-за того, что несколько ребенка оставили? Я не присутствовала при этом конфликте, я не слышала. Не слышала? Нет. Слышала, как, как а, -а, -а. а Ира, как ты пыталась решить эту проблему еще? Может, обращалась к вашей руководству? Ну, в августе, я знаю, что ходили к заведующему старше было в отпуске они ходили к Владимиру Владимировичу. А, что было в отпуске в Владимире, получается, да? да. И... А ее не было, либо на больничную. Нет, на больничную. Но ее не было. Когда ходили к, э, к Рудакову, старше не было. Угу. А кто ходил Ходила Тарасова, Сагадеева, Ташмагамбетова. Все. А вот здесь, связи с чем из-за графиков, что-то хотели поменять. Что-то еще вам известно? Нет, неизвестно, но что из-за графиков, что я не слышала. Я не ходила, я в тот день уехала с журства. что вам получилось решить у такого? Нет. Нет, почему? Ну, нет, он как бы, нам, нам об этом неизвестно. Подходил ли он к старшему, подходил, я не знаю. Не знаю, нет изменилось в работе? Так же продолжали также. работать. Ничего не изменилось, получается, да? Того, они, а по поводу э, жалобы ранимой изучу э, прошу и известно? Айжан 14 октября вышла с отпуска. Я спустилась с операционной где-то в третьем часу, и она сказала... Я вот написала жалобу, Сделала выпуск, отпуск, написала жалобу, говорю, ну хорошо, подписалась РАУНХА, Х. все. Что еще ну, Подписалась РАУНХА на нашем отделе, мы раньше назывались РАУНХА, написала и жалобу и Новому Владимировну, и все. Написала, написала, и все, больше я. Но про эту же тоже... реакцию получается, написала? Да, грубо а подписалась, ну как бы всем коллективом. Она промолчала. Ну так. Пришло. А какое было содержание нет, нет, нет. нет, я не а, знаю. А как-то она обговаривала перед этим сотрудниками. Она была в отпуске. Она была в отпуске. Мне она не звонила. Я знаю, что она кому-то звонила, но мне она не звонила. А звонила с чем кому-то по поводу жалобы? По поводу жалобы. Многие отказались подписать. А соглашались кто-то? Нет, не известно. Не съездно. вы. Нет. Она не говорила об этом по поводу обращения, да? Скажите, после обращения, какие-то проверки проводились? Отпуск, я даже... с 18 октября ушла в отпуск. Угу. Вы не в курсе? Нет. У -у -у. А, с 14 по до 17 пока они ушли, а, было известно кто который написал Жан? Ну, автор... Было уже известно, я когда уже спустилась в операционную, уже, уже знали, что это была Жан. Уже знали, что это да. была Жан? Да. да. А кого стало известно? Ну, ее вызвал заведующий себе, и она осознала, что она написала. А вызывала только ее? Да. Ну, наверное, я была с потому просто она сказала, что заведующий вызывал ее. Больше я не знаю, кого вызывал. А, Как-то отношение коллектива изменилось к лыжам после того, что она написала Ну, вот за эти два дня, в которых я было нет. Мы также разошлись домой. В пятницу мы встретились, снова разошлись по операционным. Все. Не заметили, что вам что-то если на не понятно. А вам здесь на какие-то угрозы поступали, если что он продолжал? Мне нет. А У меня, я просто, не, меня просто не было. Было в отпуске, в городе меня даже не было, поэтому. А то, что я знаю, то, что я только с разговора знаю. От других людей. После этого вышли в отпуск, вам. А же звонила? А, да, она мне звонила в понедельник, но, так как я готовилась уезжать, я была за рулем, я просто не перезвонила, и она мне тоже не перезвонила. Я посчитала, что, ну, это не столь важно было. Больше не знаю. Больше нет. Больше нет. А, скажите, отношения между Ташмаговетовой и э, Матвичуком как-то изменились Нет. Чего нельзя. она также помогала Людмилла. Так, она очень хорошо владела документацией, она помогала в работе, никогда не отказывала в палате помочь. Я не, ну, не заметила, чтобы отношения изменились. Mm -hmm. А может, я, кстати, вообще кинул коллективов в данный период. Были какие-то разговоры удовольствия у кого ну, Разговоры были то, что было... Мы без выходных работали, было тяжело в связи с пандемией, все боялись заразиться. Вот была вот только такая вот напряженная обстановка. Вот именно что между кем-то как-то. Получается удовольствие, было именно. Ну, по поводу ну, графика, как? да, самое тяжелое отделение, было просто тяжело. Всем было тяжело в этот момент. По поводу отношения какие-то недовольства удовольствия? Нет. Не слышали. Вопрос. Внимания, да? А с коллективом а, вы общались с поводу то обращениями, поступившими на это? Как отреагировал он на это? В коллективе? Нет, я не общалась. Вы не общались? Я, я просто не успела. Не да. Ну, а по вопросу нет, ваше честь. Да, имеются вопросы. Слава Николаевна, скажите, вы, получается, 18 октября 2021 года уже не вышли на работу, так как... Да, я в пятницу была, крайний день. Крайний день. Ушла уже 15-го вы не работали? Нет, тоже. работала, 14-15 работала. Она уже 14 вас опускает, 14-15, была пятница, я работала. В выходные 16-17 да. вы не работали, получается? Нет. И 18-го ушли и уже вернулись после отпуска потом? Да. А, скажите, а вы Айжан в какой день последний раз видели? В пятницу. То есть это 15 да, да получается? Да. 15 октября. Да. Скажите, в этот день Айжан призналась, что именно она написала жалобу. Нет. А четверг, она уже с отпуска. То есть в этот же день? Нет, это был четверг. четверг. Ну, давайте по датам лучше. Вот четырнадцатое. Это, это был четверг. четверг. Пятница, пятнадцатая, четверг. 14 да. получается, то есть в день, когда жалоба поступила? Да, да, в тот же день. То есть сразу же, да? Ну, в тот же день сразу же сообщили, да. И сразу же она призналась? Да. Вот по вашему мнению, а почему она призналась в написании жалобы? Не знаю я почему. Наверное, все равно бы узнали. Угу. То есть нет у вас вот, не Вообще, жам честная была? Вот, э, долгое время, продолжительное время с Честная она была. А вот э, говорите, что заведующий вызвал. А кто еще присутствовал в этот момент? Я не знаю. Я была в операционной, выходила в операционную на план. Вот уже. Я вышла в третьем часов в тот день. А плановые операции примерно до скольки продолжаются? Ну вот если без всяких. До 3.12 обычно мы успеваем, но бывает задерживаемся, всяко бывает. То есть с 8 до? Ну, рабочий день 3.12 заканчивается. 15.12? Да, у -у -у. бывает вовремя заканчиваем, бывает задерживаемся. То есть вы в этот день в операционной заходите? Да. И вышли уже во сколько? В третьем часу. Так-то медсестер меняет у вас вот с 8 до 3.12? Ну, в туалет покушать, ну, с оперцой. Если совсем тяжелый, тяжелая операция, то есть если мы не можем только один доктор остаться, то меняем. А если доктор может справиться сам, то мы быстро разбегали и вернулись. Ну, просто это рабочий Да, да. да. да. Скажите, а... про Ольгу Владимировну, то есть вы э, указываете, что строгий, требовательный, Справедливый работник. Скажите, а известно вам, э, имеется ли у Ольги Владимировны психологическое образование? Я слышала, что в какое-то у нее есть высшее образование, но я не видела, не знаю. Ну, вообще, а вот как вы можете характеризовать, умеет э, ли общаться с людьми, Ольга Владимировна? Умеет там начальник большое отделение. Я начинала с палаты с ней работать с -го года. Продолжала, потом в анестезиологию. Можно сказать, что она разбирается в людях? Можно. Можно сказать, что она каждому может ключик найти? Можно. У меня не было проблем. Когда мне нужно что-то было, какой-то вопрос решить. Проблем у меня с этим не было. То есть у вас достаточно э, доброжелательные отношения, да. сколько будем, да? А были ли такие работники, у кого э, были э, недоброжелательные отношения? Ну, я не вникала. Возможно, и были. То, кто, кого были, наверное, и ушли. Уже уволились. Логично, да? Но... То есть, если не отношения, то люди не работали в отделении? Ну, если люди не устраивают, не устраивает вначале. Наверное, люди уходят, не остаются работать. Вообще текучка кадров у вас в отделении была большая? Была текучка. Ну, молодежь, работать особо не... Ну, тяжелое отделение. Всю ночью на ногах, постоянно болит, переворачивать. Не каждый выдерживает. Вот вы рассказали про себя, что вы медсестра-анестезист. Начинали с палатной медсестры, потом уже вас перевели в медсестры-анестезистки. А у вас четко, да, вот эта вот градация происходит? Палатная медсестра и медсестра в операционной. Сейчас уже как бы все анестезисты. До этого я бы не обнимали палатной медсестрой. То есть вы работали палатной медсестрой, но в отделении реанимации. В отделении реанимации, да. Угу. Потом в 209 году я прошла повторную ну, первичную специализацию, и Ольга Владимировна меня перевела в анестезиологию. То есть получается это выше как бы, да, категория? Ну да, как повыше. Просто нужно правильно объяснить. Ну, повыше. Статусом. ну, Да, повыше статусом. То есть как бы ну, мы в операционный ремзал у нас есть. Ну, в палате. До, до определенного времени можно работать и возможно если бы меня не перевели в анестезиологию я может быть на другую реанимацию просто поменяла потому что сложно физически да, просто, просто физически тяжело пока были помоложе можно было там постоянно да получается в палате контрольно постоянно пока угу. два часа поворачиваем то есть тяжелый физически да да да, да. Скажите, была вот такая ситуация, что медсестер анестезисток заставляли работать в палате? Ну, ротация происходила. Вот-вот, это был 2021 год, август мы ну, по три месяца работали, я работала. У меня было два, потом я месяц доработала. Скажите, вам нравилась вот такая вертушка? Ну, нет, конечно. Но ну, выхода не было, как-то надо, чтобы была взаимосвязь, помогать в палате. Потому что некому было работать. Ну, ворчали вы все? Конечно, ворчали. Обсуждали эти вопросы? Конечно. А Жан присутствовала при этом? Ну, слышала как? Ну, возможно, слышала. Ну, пришли, обсудили и пошли дальше работать. Скажите, возникали вопросы по расходным материалам? У вас проблемы какие-нибудь? Все, что было в старшей все нам выдавалось. Про таблетированные препараты были какие-то конфликты производственные Нет. вот как я пришла как вот их выдавали так вот а как выдавали их как ну вот когда вы зала владимировна из конвалют выдавали таблетки mm -hmm. Mm -hmm. то есть контейнеров которые разделяют таблетированную форму там не было там Мы потом раскладывали на каждого пациента была таблетница и по, ну, по времени на каждого больного Раскладывали таблетки. Могло такое произойти, что отрезали, и вы не запомнили, что за таблетка. Нет, записывала я всегда. Когда, ну, когда работаешь постоянно, знаешь, как, как каждая таблетка выглядит. Обычно бумажку подписывали, какая таблетка, и потом раскладывали пациенту. Давайте к жалобе. Скажите, а вы вообще сами отнеслись как к жалобе? Отрицательно или положительно? Знаете, мне было, в принципе, не до этого, я в 20 году мужа потеряла, и поэтому мне было, ну, в принципе, я сильно не вникала и не собиралась. То есть вы не были действия Айжан, ну, для себя лично? Нет. Ну, это личное дело каждого, что она решила. Праве за нее мы решать. Она так решила, что это ее было право. Скажите, а вообще опасно было вот такую жалобу подать к врачу? Гипп? Не знаю, такой первый раз было. Были случаи такие, что ранее подавали. Ранее до меня. Я слышала, что были такие И жалобы. И чем закончилось это И, И чем хорошее? Не, ну все работы, я не знаю, какие там были подробности, но я знаю, что была жалоба. Угу. И все на это. Что были жалобы? Да? Понятно. Скажите, вот... Суд вас спросил, знаете ли вы Матвейчук, знаете ли вы Ташмогомбетова. А знаете ли вы защитника Ольги Владимировны? Да, про показания. То есть вы встречались? Один с... раз, да, встречались. Защитником. Один раз, да? Да. А это когда было? Зимой. Зимой какого года? Во второго Зимой а подождите, 23-го? У нас весна 23-го. 22-го. 22-го. Скажите, вы где встречались с защитником? Мы на нейтральной территории встречались, он снял показания. Где это было? Нейтральная территория, это что? Вас э, суд предупредил об уголовной ответственности, задачу заведомо ложных показаний. Скажите, как есть и все. Дома у Васечарисю Дома у Ольги Владимировны. Скажите, а защитник записывал показания или печатал? Вообще, Я прошу вопросы снять в материалах уголовного дела, в том 50 в протоколы опросов, официально приобщенные в качестве доказательств. К настоящему уголовному делу, я думаю, предмет рассмотрения действий защитника никак не относится. Исследованы в том числе государственные обвинители данных протокол протоколы опроса были в судебном заседании. На что нацелены эти вопросы, мне как защитнику мне непонятно. Все было в рамках правового поля, все было по закону, опрос производился, и с этим никто не спорит и никто не спорит. Ну, тебе немножко поясните, потому что я действительно слушаю вопросы. И вот, хотелось бы уточнить, все-таки причины этого вопроса. Ваша честь, свидетель обвинения был повторно опрошен адвокатом на нейтральной территории с участием подсудимой. Всех Вы уточните в момент, с участием или нет? Ну, не надо убирать, если... Ваша честь, вопрос. я прошу не перебивать меня, защитнику, и поясняю. Значит, свидетель обвинения после допроса следователем э, был опрошен э, дома у подсудимой э, и, возможно, законом предусмотрен опрос адвокатский э, любых участников дела только в том случае, если не оказывается давление. Я считаю, что на данного свидетеля было оказано давление и поэтому, э, дабы э, разрешить вопрос о допустимости или недопустимости показаний свидетеля, назаровой я задаю вопросы где при каких обстоятельствах опрашивали свидетели обвинения более того, мы действительно изучили протокол опроса. И там защитник Чепчио предупреждает об уголовной ответственности данного свидетеля, что законом прямо запрещено. То есть адвокат не является лицом, который может предупреждать об уголовной ответственности. Так вот, в протоколе защитник Чепчио несколько раз предупредил данного свидетеля об уголовной ответственности задачу за дачу ложных показаний. Я считаю, что у данного свидетеля оказывалось давление со стороны защиты. Я хочу выяснить эти вопросы. Сейчас свидетель уже говорит. Свидетель указывает, что дома судимый, значит был опрос ее. Показания данного свидетеля уже расходятся с показаниями других свидетелей. Воспомните, пожалуйста, у нас допрашивался свидетель у кого-нибудь действия, когда находились 202 то есть, ну, не потом... Напомните, пожалуйста. В том числе 40 43. Так, 21 января 2022 года. А Просто бы заходили напомнить, что 24 октября 2022 года. 4 октября это в том 10, да, сказали? Да, в том десятом. Что? Лист дела 22. Так, подождите, тондесятый да. рассказает. У нас всего лишь 7 домов. Не предупреждает, а разъясняется. Всего лишь 7 домов. Напомните, пожалуйста. 7 -7. 7 -7. Какой лист еще раз делал? 22. 24 октября 2022 года. Только вы их не оглашали. Секундочку. Прочной. Вы оглашали ходатайство вместе с приложением. Уважаемый суд, э, ну, как бы это зафиксировано в протоколе. Их дословно не оглашали. Вы спросили, их нужно дословно оглашать? Я сказал, нет, потому что да, свидетели еще не допрошены Ведь В судебном Данные протоколы не оглашались, да. Но. ХАТА-тестов с приложениями о том, что э, приложен протокол вопросов, в качестве доказательств вы уважаемый господин а, вы ВИИ обласили. В том заявлено было в отношении. Итак, пожалуйста, менее сторон, пожалуйста, по этому вопросу имеются какие-то? Достаточно слышите по вопросу, может ли в части да, вопрос, вы, да, да. Ну, в вашей части, я считаю, что возможно задать вопросы. Которые, то есть вы показываете, что вопроса что... оглашен? Ну, а по поводу того, что оглашен, да, видимо, я просто смотрю что у меня записи нет, которую я выписывала заранее, но, видимо, при оглашении защитников заходатства в оглашении мне это не зафиксировало, поэтому... Да, то, нет, то, что, что, что, -то, то не... что они оглашены, да, я согласна, они оглашены, но mm -hmm. да, не подробно, но как, в принципе, и протокол просто ну, по рекомендарительной расследовании, сейчас у нас э, в, по принципу огласности допрашивается свидетель судебно необходимость От необходимости для я не вижу, но считаю необходимым, дать возможность okay. защитить задать вопросы, которые необходимы. Okay. Итак, то, что протокол опроса был оглашен, есть какие-то возражения? Уже да. не имею предстоительность? Нет, я, я возражаю, протокол опроса не был оглашен. Ну, содержание протокола оглашено не было. Так как мы то, на тот момент не, бывает, да. не... Так как на тот момент мы не допросили свидетеля. Но я хочу обратить внимание сюда, что протокол опроса защитника, несмотря на то, что я тоже являюсь адвокатом, не является допустимым доказательством в деле. То есть это уже... Итак, есть, пожалуйста, есть. Под, и здесь пояснения к этому по поводу, нет? Угу. Вот, по поводу задавания вопросов, я еще раз повторюсь, я э, ради бога, пусть представитель потерпевших задает вопросы, но тогда прошу делать замечания в корректной форме это задавалось. И не голословно утверждалось, что защитник оказал давление. Тогда напрямую прошу представителя потерпевша задать именно конкретно прямой вопрос. Оказывалось или не оказывалось, но ну, не голосовалось. Итак, пожалуйста, задавайте вопросы. Да. что-то не из-за того, что допрос свидетелей, с учетом вопросов, представители, к Николаевна, скажите, вот вы помните, как давали пояснения свои защитнику Матвейчук, адвокату Чикчеву? обстоятельства, как вы давали? Пояснили. Отвечала на вопросы, которые задавал защитник. Скажите, это как фиксировалось? Сразу же печатал его защитник? У него был ноутбук, он печатал. И потом распечатали? Да. Скажите, а вы предупреждали защитника, что вас допрашивал следователь до этого? Следователь в прокуратуре, да. То есть вы указывали защитнику, что вас допрашивали ранее? не Помню, спрашивала, нет. Скажите, предупреждала ли вас или разъяснялась ли вам э, обязанность давать правдивые пояснения? Да. да. Указывали на статьи уголовно-процессуального кодекса. Да. То есть вы? должны давать правдивые показания. Именно. Ну, защитнику. Как? Ну. В ходе действия это В ходе опроса. В ходе опроса, да, я. Предупреждала его защитника? рассказывала рассказывал про отношения, ну, про то, что он спрашивал всем. Скажите, а вот как-то ваши пояснения и показания, которые вы следователю давали, они отличались? Нет. Были ли они более точные? То, что говорило следователю, то, что говорил защитнику. Вы задавали вопрос защитнику, а для чего тогда давать показания, которые аналогичные тем, которые ну, имеются уже? Он как адвокат подсудимой и в ее защиту. То, что я давала прокуратуре следовало, то, то же самое я рассказывала ей защитнику. Скажите, а кто присутствовал при э, этом? Я и адвокат. Скажите, Бондаренко присутствовала при этом Нет. с вами? Скажите, э, Коломеец присутствовал при этом с вами? Нет, я одна приходила. Шманденко? Нет. Известно ли вам, что данные граждане тоже давали пояснения? Да. Вам известно, что да. адвокат собирал да. свидетелей и брал с них пояснить. Мы все Где вместе не могли, но отвечаю. почему вы голословите, я не понимаю. Свидетель не сказал, что адвокат собирал. Извиняюсь, может. Свидетель, свидетель ответил, что да, сказать. собирал. Ну как собирал? А, вот. Просто Где позвонили, вызвали, а все вместе мы не могли прийти. Так мы работаем. Нет вопросов больше. Пожалуйста. Просудимаю вопросов. Нет. Защитница. Есть. Пожалуйста. Да. Светлана Николаевна, скажите, я в момент вашего вопроса оказывал на вас какой-то вопрос? Нет, не оказывали. Не оказывали. В каком месте мы с вами находились конкретно в квартире? На кухне. Может, на кухне. Обстановка какая была на кухне? Дверь была закрыта. Еще мы вдвоем были. Следующий вопрос. Скажите, после того, ближе уже к делу. После того, как стало известно написание Ташмагамбетовой жалобы на Матвичу, высказывал ли Матвичу по адресу Ташмагамбетова грузу вольную? Я не слышала. Единственное, что в пятницу я уже перед уходом в отпуск спросила, «Айжан, как тебя Ольга Владимировна относится ну, после этой жалобы?» Она сказала, Ничего". «Ничего». Обычные рабочие моменты, все мы работали. Это вы спросили у ну, тоже? Да, ну просто как бы чисто. Может быть, женское любопытство, может быть, спросить, как, Ольга Владимирович, Николасин они никак. Все, мы также работаем, прошла планерка, и все ушли по своим рабочим местам. После того, как стало известно, что к написанию жалобы на Матвейчук причастна к Ташингамбету, запрещала ли Матвейчук сотрудникам отделения общаться с Ташингамбетовым? Вперед, пока я вот работала до отпуска, нет. Высказывал ли Матвейчук в отношении Ташингамбету какие-либо оскорбления публично или на планерках? Нет. Вам что ли известно относительно высказывания с чьей-то стороны в отношении обеду и угроза привлечения была на ответственность за написание на генералную Я не слышала, только по разговорам. Что по разговорам? Ну, когда вышел с отпуска после уже смерти Айжан, говорили, что были угрозы. Но это было голосовно, Я просто люди говорили. В своих показаниях в суде, сейчас в Казани вы сказали, что до определенного момента Ташмагомбетова ничего не рассказывала о конфликтах в семье, о ее отношениях. До какого определенного момента? И что за момент произошло? Ну, вот в, в августе, когда мы начали работать, без выходных, потом она в конце августа, у нее случилась авария, машину разбила, она очень переживала, страховая оплатила полную сумму, которую нужно было компенсировать. Ну, она сказала, что Радик сказал, ну, твои проблемы. Где она у нас была? В Сестринской. При этом кто-то еще присутствовал? Я не могу сказать. У нас всегда много в Сестринской, я в просто не знаю. В каком состоянии она ходила в Ташмагомеду в момент, когда она у нас появилась? Она расстроенная была. Потом, когда вот эти смены, что не получали, что она плакала. Что проблемы в семье. Более конкретно, семье, вот момент, что, да, что муж не разговаривает с ней, что они спят в разных комнатах. Mm. Вопросы, что... Пожалуйста, госдарственные аминьки. А не... да, а, скажите, по поводу проблем в семье, а, что значит, что разбирается сама? Ну, это вот так муж сказал, просто до вот этого всего момента научного жителя о нем относилась. По дочке всегда прям у них в семье все на она была и хозяйка трудолюбивая, все своими руками делала. Ну, Настал в тот момент, тут авария случилась. А когда случилась авария? Случилась в начале сентября. Мы в комиссию проходим в Альфадо. В с сентября. А uh -huh. получается, вы говорите, в момент, скажем так, наступил в августе. Ну, в августе она уже была расстроена. Ну вот, опять же, возвращаюсь к этим сменам, что. В августе была проблема была с графиками, и потом еще вот это получается через. Да, да. Uh -huh. Сильно проживала в этому покупательному. Да, конечно. Мы никогда не видели ее в ССА на плаках. Вы это связываете с, с напыленом? Да. А раньше возникали проблемы с тем, что Жанна получалась составить ребенка с кем-то, с графиком до этого периода, до августа 2021 года. Там были просто более такой лояльный график, что были выходные, подменивались. Проблем с подменами не было, да, с изменением графика не до этого. Они возникли только вперед. А реальная возможность изменить график была? В принципе, нет. Вот я сама в августе работала день-ночь отцепной, у меня было 11 смен, вот именно вот на тот август, 11 дней, 11 ночей, как подмениться, сутками очень тяжело работать. Uh -huh. а, скажите, как решается вопрос такого по поводу подмена, ну, вообще, если в графике, я только с чук или необходимо сначала договориться с кем-то, кто сможет это сделать? Ну, если нужно поменяться, да, мы сначала договариваемся друг с другом, потом пишем заявление. На подмену. И уже это согласувает Матвейчук. Ну, мы подходим к старшему, что мы согласны и пишем заявление. А, вот. а, получается, если Жанна подходила к Матвечуку с занным за вопросом, получается, она находилась в этом нет. Возможно, находила. Может, кто-то соглашался, я не знаю. Вы не знаете. А если кто-то согласился и Матвейчук не согласен была, это в связи с чем может быть? Я не знаю, как там был вопрос, как они решили этот вопрос. Нет, просто вы потеряли какая-то была проблема, но если она э, и описали процедуру, как изменился график, что сначала ты говоришь с сотрудником, потом уже ведешь к старшей. А если она нашла проблему, у вас пришла к старшей, почему проблема возникла? Почему не получилось подмениться, если человек был готов к Нет, я не знаю. Вы не знаете? Нет. Ну, получается, реальная возможность была, если... Может, ну, кто-то соглашался сутками отработать. Может, ну, кто и согласился, я не знаю. Ну, пока нет, вопросов, ваша Скажите, а вот Айжан вообще открытая была? Нет, она не очень открыт, ну как, Не очень открытая была. А вы с ней состояли в дружеских отношениях? Нет. Скажите, Ольга Владимировна Матвичук собиралась увольняться летом 2021 года? Нет, я не прошла. Скажите, вот вы сказали, что это непосредственно ваш начальник был, была, Ольга Владимировна. А вы находились, ну как медсестра, находились в зависимости от Матвичук в материальной, служебной? Я не поняла, просто материальной. Ну, зависела ли ваша заработная плата от старшей медсестры? Она составляла график. На основании этого графика экономисты начисляли зарплату. Премирование какое-то есть у вас? Премии старшая не выписывает. А все выписывает? это на уровне руководства. Данные, кто достоин премии, кто нет, кто не предоставляет. Ну, у меня были поощрения. Подают старшая... На день медика, на день медсестры. Ежемесячные премии. Баллы. То есть не решают А, а Баллы были у нас, которые могли наказать только за.. Прибавить не могли. За какую-то провинность могли лишить балла. Но вы не отрицаете, что вы в служебной зависимости находились и материально у Матвечу. Ков зависимости. Я работала. Подработник. Нет, я работаю, выполняю свою работу. Мне не лишали баллов. Баллов вас не лишали? Нет. Скажите, вот на, на момент опроса вам известно было, что Матвейчук является фигурантом уголовного дела? Да. И вы все равно пошли давать объяснение? Да. Почему? Или зачем? Вопрос. Ну я ни правду ни ей не говорил, ни прокуратуре, ни защитнику. Ну, другой вопрос. Что... Другой вопрос Для чего вы пошли давать пояснения? Потому что проходим свидетелями. По уголовному, да. Да. И вас допрашивают следовать. Мы все ходили в прокуратуру, все допрашивали нас. Вернее, следователь допрашивал. Скажите, вы характеристики какие-нибудь подписывали в отвечок? Нет. Не подписывали? Нет. Обращение от коллектива не подписывали? Нет. Вопросов нет вопросов больше? Среди Нет вопросов. Okay. Вот, так, да, достаточно слышите, еще раз. Вопросов не имеется, Ваша честь. Итак, вопросов, поскольку больше не поступило, спасибо большое, что пришли, дайте указания, вашего ваш Можете либо присесть остаться в зале сиденье, либо покинуть в сиденье в сиденья. пожалуйста. Пожалуйста. то решение государства удовлении... свидетеля, о а, -то Присядьте пока тогда. Итак, объявляется перерыв. Перерыв, перерыв можно? Есть, перерыв. А, все. Итак, э, все. Время для перерыва никому не требует? Хорошо. Может, продолжаем? Да. Продолжаем. Итак, субботники гороскопы заседание. В этом году дела в нашем у меня в совершении числе, Кодекса Российской Федерации, после небольшого перерыва. Итак, возражаю против того, чтобы все по какие то пожалуйста, не возражаю. В настоящем судебном заседании нет необходимости оставить. Если будут вопросы, ваши честь я ходатайство заявляю после допроса. Да. Нет, не отвечаю. Так, вот, да, вот, да, вот, да, вот, да, вот, да, вот, да, вот, да, вот, да, вот, да, вот, да, вот, да, и Стюгова вызывалась в офисе Телефонограммы, обещала явиться, не явилась он, а, на вчера, в секретарю, она вчера, судебном заседании она также вызывала законы свидетелей, а, обещалась явиться, но не явилась в а, этой причине судов. Не сообщил об этом, предлагаю, объявление, что не являют принести Скажите, пожалуйста, на следующее судебное заседание, то есть... Если возможность будет... есть, на завтра, но ну, если есть такая возможность техническая, то было что. здорово. Благодарю. Пожалуйста, министра. Разговорю. Поддержу государственную. Но, Андрей, на благодарю. Итак, суд счета мне необходимо. Поскольку действительно свидетель Устюгова у нас а, извещалась неоднократно, а, судебное заседание у нас не явилось, причине не сообщилось, полагает, когда что полагать а, необходимо а, видите со а, достаточно а, свидетелю. А, Итак, а, по технической возможности, либо на следующее судебное заседание, либо уже отдали, а, мы а, посмотрим. Итак, а, когда судорена еще что-то. Прошу. Прошу, Благодарю тебя. сторон поводу отложения было Благодарю. Благодарю мнение по поводу отложения рассмотрения на. Благодарю. на. завтра, на. 14 года, на. детей. Итак, на. сегодняшний заседания Благодарствую. Господин. Вот это да, вот это. <къем> Нет, для кого сказать что интересное за сцене получилось. Начал строится защита. На кухне. Хорошо изучим. Благодарствую.